Привет, на связи Илья Кутихин и студия сведения и мастеринга e Master. И тема сегодняшнего видео – компрессия как альтернатива эквализации. Есть немало ситуаций, когда компрессор гораздо лучше решает поставленную задачу, чем эквалайзер. Итак, имеется вот такой простой грув. Все элементы трека отлично взаимодействуют, единственная проблема, которая стала очевидна с первого момента прослушивания. Это то, что бас хоть и дает опору, наполняет микс с низкими гармониками, на самом деле просто присутствует где-то там в миксе и не добавляет явно ощутимого пульса. Можно, конечно, поднять эквалайзером середину, попытаться выделить щелчок, наворотить что-то еще и в итоге ничего хорошего не получится. Гораздо лучше использовать компрессор, особенно если знать, как компрессия действует на сигнал с большим содержанием низких частот. А фокус в том, что при компрессии таких звуков первыми подвергаются сжатию низкие частоты. В итоге их баланс в обработанном звуке понижается и выпячиваются средние. Для обработки используем компрессор CLA-76 от Waves и начнем с настроек, которые я использую по умолчанию. Соотношение 4 к 1, максимальная атака и самый короткий релиз. Мне повезло. При исходных уровнях входного и выходного сигнала я сразу получил нужную степень компрессии. Но вы можете поэкспериментировать. Главное сохранять громкость обработанного сигнала примерно на уровне сырого. Для этого компенсируйте изменение громкости ручкой output или, как я, регулятором на аудиоинтерфейсе. Слушаем, что получилось. Лучше, чтобы бас выдвинуть еще сильнее, повышаю ratio до 8 к 1. И теперь осталось построить атаку и релиз. Атаку оставляю как есть максимальной, а вот релиз явно нужно увеличить. Вот теперь то, что надо. За счет длинной атаки и увеличения релиза мы подчеркнули атаку баса и тем самым помогли ему пробиться сквозь остальные звуки микса. И, как говорил в начале, тональный баланс немного изменился в сторону средних частот. В итоге бас стал менее рыхлым. Послушаем до и после. Ну и чтобы совсем уж отполировать звучание, добавим параллельный дисторшн. Посылаем бас на отдельную шину. Сигнал на шине обрабатываем дисторшном. Вот настройки плагина. И снова компрессия, теперь уже для уплотнения дисторшна и коррекции его тона. Снова используем CLA-76, только теперь рейшио максимальное, компрессор по сути работает как лимитер. Снова увеличиваем релиз, чтобы вернуть потерянную после дисторшна атаку. И делаем короче атаку компрессора, чтобы низкие частоты компрессировались сильнее, снова смещая акцент на среднее. Слушаем как это все звучит вместе. Вот теперь бас занял свое место, хорошо прослушивается на малой и большой громкости, на мониторах и в наушниках. Буквально последний мазок, я думаю можно и нужно добавить ему еще чуть больше атаки. Для этого я установил перед дисторшном два транзиент шейпера с довольно зверскими настройками, чтобы задрать атаку баса на входе в дисторшн. Настройки плагинов следующие. Послушаем, как все звучало до обработок и после. Вот и все. Бас отлично прослушивается на любой громкости и любом источнике звука, при этом не мешает остальным элементам трека. Его тональный баланс и характер исправен, при этом, что важно, обработка минимальна. Надеюсь, вам понравилось видео. Вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на канал. Больше информации по работе со звуком на моем сайте в разделе «Блог». Все ссылки в описании. С вами был Илья Кутихин, до скорых встреч!